А, круто, как раз тоже у меня это был вопрос. А, что, куда, как, закрывать людей и вот это вот все. Так, что, ребята, еще у кого? Сейчас я посмотрю, кто у нас здесь есть. Сергей Асач тоже слушал, не слушал, что, как, вообще, поделиться. Также Валерий, Марина, интересно. По вопросам. -по -по а, Литвген, получается, ты с Ян... с контекста, да, или как? Не, не, с контекста в последнюю очередь, наверное, так. Да? То есть основное, это... Трафик ВК, ну, сейчас угу. вообще только, только трафик ВК, ну, и то мы просто его не, не часто включаем, а, ну, вот с тем, что надо полностью переехать на ВКонтакте, Яндекс тоже в принципе окей. Угу. То есть ты чисто на себя рекламу запускаешь и дальше вот продаешь им, короче, да, то есть они да. горячий заходят, и ты их фреймишь. Ну, да, все правильно, да. Миштяк. круто. Да, круто, круто. Так, супер. Давайте тогда, я думаю, будем заканчивать, да? Вопросов больше нет? Или Марина, Марина, да? Вот включилась. Да, да, да, да. да. Ну, у меня не столько вопрос, сколько благодарность, просто хотела такой фидбэк дать, очень круто, спасибо, Алексей. А, ну, вывод у меня основной такой, что надо постоянно нарушать правила, и это работает, потому что, потому что обычно учат как, надо всех выводить на созвон, продавать на созвоне, или там надо цену называть уже в конце, когда там уже про все, про все рассказал. И еще ряд таких вот моментов, которые ну, такие для меня были неожиданные, новые. И я, на самом деле, в своей практике тоже многократно убеждалась в том, что когда ты что-то делаешь наоборот, совсем не так, как там заведено, как привык, и бац, это работает. И это круто. Ну Да, по сути, это продажи наоборот, вот эти схемы. И именно этот подход, он позволяет фильтровать аудиторию. Ну, в принципе, то есть… Мы-то и затачивали все для того, чтобы отфильтровать в первую очередь, потому что, как выяснилось по статистике, опять же, да, то есть те клиенты, которые готовы платить высокий средний чек, они без фильтрации не приходят. Те, которые приходят по сарафанке, по рекомендации, там очень сложно повысить средний чек.